Вопросов все больше, они все интереснее и глубже. Следующий вопрос. Считаете ли вы, что человек может добиться успеха только в одном направлении в виде деятельности? Ну, почему? Почему я должен так считать? Вот Скажите мне, вот подумайте и скажите честно. Почему я, развивающийся в разных направлениях и занимающийся много интересными вещами, должен думать, что можно развиться человеку только в одной области деятельности? Я более того, знаю много предпринимателей, у них обычно, у нормального предпринимателя, еще не инвестора, но уже готового к этому, обычно 2-3 бизнеса, которые приносят доход. Я вам сейчас поясню. Люди, которые хотят стать инвесторами, ну, а потом, конечно, этими, как их зовут, рантия, по-моему, да, которые уже все вложили и сидят просто и получают блага. Вот чтобы стать Здесь крайний случай – это рантия, а перед ним инвестор. Но чтобы стать инвестором, нужно пройти несколько шагов. Это особенно для тех, кто инвестирует, куда попал и деньги теряет. Сначала нужно научиться строить бизнес на земле. Я открыл около, ну, прим, сейчас точно не скажу, не считал, надо, кстати, посчитать. Наверное, 8-9 бизнесов на земле я лично открыл сам. Это были клубы, рестораны, кафе. Это были продажи, это была оптовая продажа. То есть это то, чем я лично занимался. Второе. Нужно их сделать так, эти бизнесы, чтобы они приносили вам доход без вас. То есть ты открываешь лавку, делаешь так, чтобы без твоего присутствия она приносила доход. И тогда ты переходишь только к следующему шагу, сделать несколько таких бизнесов. И только потом ты начинаешь инвестировать деньги. Понимаете, да? То есть, в принципе, на пути развития успешного человека там есть вот этот пункт, когда ты думаешь развиваться в нескольких направлениях. Поэтому я считаю, что человек не должен добиваться успеха в одном направлении, в одной деятельности. Человек должен заниматься много чем. Возьмите хоть кого. Например, Пугачеву. Она поет. Она детей обучает, она духи выпускает, она обувь выпускает, у нее есть там какие-то бутики. И я еще не знаю, сколько у нее там фабрик заводов и пароходов. Это вот считается нормальный предприниматель, нормальный бизнесмен. Я знаю других нормальных предпринимателей, бизнесменов. Например, я мой ученик. Из Казахстана у него есть бизнес по производству обуви, у него есть бизнес по производству специальных там каких-то штук, у него есть бизнес по производству очков строительных, у него есть бизнес метизный, у него есть бизнес все это продавать в разных местах, магазинах и странах и так далее. То есть это сразу во всех направлениях. Я считаю, успешный человек достигает успеха во многих направлениях, у него много интересов и он много чем занимается. Это развитый, успешный человек. Если человек занимается чем-то одним, знаю много, кстати, таких, они ходят на работу с работы, дома сидят, потом снова на работу с работы, и котик у них есть, ну или цветочки, или дача. А больше они ничем не занимаются, я считаю, что это люди, ну, не сильно развитые. Потому что у них как-то вот сузился мир, да, покушать, работа, туалет, ну, как сказать. Деньги заработал, получил, поел, покакал, заработал, поел, покакал, все. А как же все остальное все же интересно А как же фотография а как работа в интернете а как же твои там какие-то эти вышивалки красилки там какие-то мазюкалки пили и так далее вот у меня есть товарищ тоже один из моих хороших учеников которые перешли в ранг товарища он например помимо того что у него есть бизнес он еще занимается творчеством он занимается разработкой инженерная разработка и вещей, которые никто никогда не придумывал, то есть он изобретатель, плюс он занимается воплощением других изобретений, он, он ну так скажем, в одной из областей деятельности, он берет чьи-то изобретения и воплощает их в жизнь. Круто-круто с ним общаться, просто тупо интересно. Спрашиваешь у него, чем сейчас занимаешься, и он тебе три часа рассказывает про то, чем он сейчас занимается. Вау, просто интересно человека послушать. Да? А есть другие, вот, у которых один вид деятельности на всю жизнь. Я считаю, что эти времена давным-давно прошли. Да? Когда человек родился, взял профессию отца, всю жизнь проработал, передал своему сыну и умер. Вот те времена, они закончились где-то сто лет примерно назад уже много чего поменялось с тех пор поэтому давайте резюмировать если человек может достичь успеха то он достигает успеха во многих вещах если он не достигает успеха во многих вещах значит он ну, ему не надо он сидит и в один вид деятельности уперся и там что-то пытается дожить свою жизнь надеюсь надеюсь мой ответ вам понравился и вы сделаете из него выводы, если у вас есть вопросы, присылайте, я попробую на них ответить. До свидания.